Всем привет! Хочу записать отзыв по курсу Нелли «Талантливые люди». Курс был очень крутой, очень классный, мне очень понравилось. Были классные задания, которые помогли мне осознать свои таланты. И, как оказалось, талантов у меня гораздо больше, чем я могла себе представить. Задания были вообще очень крутые, которые заставили мои мозги поскрипеть и ну, благодаря этим заданиям я наконец-то поняла я наконец-то осознала что значит познавать свою темную сторону как это вообще делать и и как это проявлять свою темную сторону, и что это вообще, и что это, и с чем это вообще едят. Хотя Нелли не, не раз говорила об этом на своих эфирах, да, но вот, вот это вот именно понимание, осознание у меня произошло именно на курсе, за что я очень-очень сильно благодарна Нелли. После в принципе, после всех ее курсов, то есть у меня после прохождения или во время прохождения курсов Нелли, да, у меня сразу такие мощные, хорошие скачки получаются, да, то есть -движ, <движ", движ, как Нелли говорит, да. А, а у меня вот а, за время этого курса а, как, моя больная тема, так скажем, да, это тема денег и я уже ну, часто, часто работаю с этой темой, да? с разных сторон к, к ней подхожу. И для меня, ну вот лично для меня, это сразу большой показатель, когда меня ну, во время курса или после курса у меня приходят деньги, то есть я понимаю сразу, что ну, что-то там в моей голове проработалось и э, стало на место, так скажем, э, вот. И за время этого курса у меня э, пришли дважды, дважды деньги. Сегодня вот поступила я сейчас сумма, причем я совсем не ожидала, это было очень круто, вот я благодарю, благодарю, благодарю прям Нелли за этот курс, за эти задания. Это было очень круто. Благодарю тебя.